Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Вы только посмотрите, какие суммы мне поступают на мой электронный кошелек Kiwi. Эти суммы мне поступают ежедневно и не только на Kiwi. Также вывожу заработанные деньги на другие кошельки и на банковскую карту. Деньги я зарабатываю на различных инвестиционных проектах. зарабатывая как с вложениями, так и без вложений. Хотели бы вы получать такие же суммы на свои кошельки, либо на карту? Если ваш ответ «да» и вы готовы зарабатывать в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Ведь сегодня у нас на обзоре новый высокодоходный инвестиционный проект, который только-только стартовал. Проект от надежной администрации, где мы сможем получать прибыль каждый час, либо каждую минуту. Желаю всем приятного просмотра! Я продолжаю зарабатывать в новой компании Investion. Это новый лидер среди инвестиционных проектов. Старт проекта был вчера, 2 мая 2022 года. Напоминаю, что проект от надежного админа, с которым мы будем зарабатывать большие деньги как с вложениями, так и без вложений. В проекте Investion я заходила на самом старте и инвестировала 20 тысяч рублей. Настало время вывести заработанные деньги и проверить проект на платежеспособность.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 Статистика компании Investion. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 2371 человек. Проинвестировано более 2 миллионов рублей и выплачено более 200 тысяч. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 126 рублей. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 1000 рублей. На балансе у меня 62 тысячи. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю ПР Сумма для выплаты 62 400 рублей. Также вы видите мою вчерашнюю выплату с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 61 835 рублей. Выплата с проекта «Инвестион». Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на 10 тарифный план, то есть 899% за 70 часов. Начисление прибыли каждую минуту. Платежную систему я выбираю. ПР инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 70 часов у нас составит 180 тысяч рублей. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим.